Ребятки, задание я прошел. Где Бэтмену надо было эту вентиляцию очистить, Бэтмен Архмасалм дам. Я опять возвращаюсь в эту игру же. Так на эскет на назад надо. Я вот я прошел. Вот тут вот сейчас вот доктор. Эй, что тут? Что тут? Так. Пробил с Сарра Слышим. Мы его запираем. Он бежит, бегут люди. Событие наедине с этим. А нет, ну Нужно было все, оказывается, тут по одному проходить. Все по простому надо было проходить, оказывается. Ага. пробел открыть дверь. open door Так, так. Тут. А, да, я точно сейчас тут был, я ж тут этих преступников убил. Извиняюсь, конечно, есть кого-то оскорбил, но они преступники, они на это им нужны. Должны быть такими. Преступники должны быть преступниками, как, бы, как мне кажется. Вот, вот я двойные батараги еще батараг покачал себе. Угу. На пробелы открыть дверь. Так, так, так. Что тут я вижу? Нет персоналу все еще нужна помощь. помощь. Нужна, Эй, что где где это? Так, сейчас можно помощь на помощь другому персоналу, человеку или как как назвать, как как хотите. Так, сейчас я помогу этой. Этому человеку, так, нет блоки, так, это кто у нас? Доктор Янг, это... Короче, я спасу сейчас доктора Янг. Благо, что я две Двойной мультибетаранг б... ну, плюсил. А там? Хорошо, благо. Когда я его себе купил. Основал это наше мало кто верил, что оно станет психиатрической клиникой и реабилитационным Благо, я у прокачал двойной батаранг. И все вот. Ой, блин. Зачем я это сделал с ним? Укрылся зубом. Я ж тут -то всех точно поразносил, так, так, так, так, та та та та так, так. Идти сейчас надо на так. Направо. Так, сюда? Да, я. Тут запутаешься бы быстрее, честно говоря, чем выйдешь нормально. На нужное место. Тут запутаешься быстрее, чем Т, ТОУФУФ. Ведь это, видимо, не, Всех не особо хорошо у кадс. То пробел, что ли, план не Но ну, это ранг прокачался себе, ребят. А мне просто казалось, ой, не, не, не, не, а это просто укрыться углом. Ну, спасибо, спасибо. Так, стоп. Вот так, так, сюда, вот нам, так сюда. Да, вот так, сюда. Дальше не налево идти, а направо. Надо. Аж на право. Надо, знаешь, надо на право идти. Так, так, что по а тут загадок Ридлера никаких нету. Так, на право тут рентгенная комната, так, две недели, так я знаю, загадку, это даже я вам скажу, это даже даже прикольнее, чем загадки Ридлера от всякие, загадочника. Эта миссия была реально загадка. Ой. А сейчас просто одиночный таран. Правая Ай блин, будет плохо вам довольно будет, ребятки. И ты сейчас тоже. Отключись. И все. Вот рентгенная комната. Пробел открыть дверь. Так, что там дальше будет? Я. Если вы знаете, честно говоря, так как эту игру я прохожу первый раз в своей жизни, честно говоря. Думаю, что... Зачем вы так поступаете? Я сделала все, что вы хотели. Посмотри на меня. Думаешь, мне не попик? Кончай ныть и прочисти уши. Так, стоп. Где? Мне приказано пришить тебя в ту же секунду. А вот ты наш козырь в рукаве. Сейчас посмотрим, где они что вообще. Вот серьезно подошел к делу. Распланировал все не хуже военной операции. У нас, друзья, внутри и снаружи. Ну, где слева тут. Я понимаю, что для этого, как вы говорите, дело, нужны друзья. Я хочу знать, почему выбор пал на меня. Так, я слышу, что ты смеешь. назвал слева. меня? Могу я с ним поговорить? Я уверена, мы разберемся. А, нет. Нет. Ах, ладно, все. если мне придётся повторить mm -hmm. ещё раз. Бет, ну отойди, я тебе сделал, сделал, сделал очень больно. Пал. Поняла? А теперь это не пасть. Ну ладно, я по страсту делаю, по страсту хожу. Поговорит. А, а в трасику, чтобы, чтобы не было Ага, ну... Не получается, не особо у меня это приходит, потому что я как бы... Шишка-то важная. Ага, об этом пришёл. А... Так, стоп, тут взрывчатый гель. Не, на два тут, так, тут Сручный гель, скорее всего, вот Что тут, можно нанести. На так. Так, летучую мышь нарисовали, опять же. И вс, и отходим, Бэтс. Отходим, отходим, отходим. Что вы делаете? Дайте мне поговорить с Джокером. <свист> и вот поговорила с Джокером... Ага, ага... <свист> <свист> Черт. Су. Супер, блин... Ладно, ребят, извиняюсь, Точно надо же, тут это было... Зокчён завоевали, запаниковали, и доктор Янг была убита... Да. там Надо было, по идее, нужно было идти выше и выше сверху надо. Зачем все, что вы У загадка Ридлера. Думаешь, мне не попить? Кончай ныти, прочисти уши. Если мне приказ пришить тебя в ту же секунду! Наш козырь в рукаве. Что же сказать? Он серьезно подошел к делу, Распланировал не хуже Банкер, операции, Короче, ребят, я пройду эту миссию, я, опять же, и сообщу вам, как в ней было. Старую. Я понимаю, что для этого, как вы говорите, дело нужны друзья. Я хочу знать, почему выбор впал на меня. Джокер назвал меня. Могу я с ним поговорить? Я уверена, мы разберёмся. Так. Если мне придёмся повторить ещё я тебе сделаю очень больно. Поняла? А теперь заткни парк! Так, Если шеф захочет с тобой поговорить, он поговорит. А пока. Так, что сейчас, извиняюсь. Ага, ребята, извините меня, но я позже, пожалуй, позже загружусь на этом месте, на этом же месте, короче. Нет, лучше когда пройдут миссию. Давайте всем пока-пока. РЛД был с вами. И давайте всем пока. -пока. Увидимся в следующих сериях Бэтмен Архам Ассайл.